Добрый вечер, дорогие друзья! У нас сегодня 9 марта 2021 лета. С вами Людмила Осипова и канал Поле. Еще канал Славия у нас есть, да? Знаете, я когда готовилась к сегодняшнему эфиру, и думала так, ну, как обычно, я там какие-то материалы просматриваю, да, на что, как бы, опереться, куда порекомендовать, посмотреть, что вообще самое главное, что я хочу сказать, чем это отличается от того, что вообще есть в открытом доступе, то, что вы уже знаете. вот И просматривая материалы, мне попался, попалась страничка, где есть совершенно прекрасно сформулированная мысль, что конкретно я искала. Я искала, ну потому что что-то помню, материалов много, и... Надо очень хорошо документально на уровне там, хорошего историка, литератора знать, допустим, какие-то древние мифы, какие-то исторические документы для того, чтобы... Вот есть такие мужчины, которые ведут каналы, где вот у них, понимаете, они перед этим делают такую научную справку. Я, поскольку задача и... То, ради чего я провожу прямые эфиры, немножко отличается. То есть моя задача, чтобы любой прямой эфир, какой бы вы ни взяли, прошел какой-то поток взаимодействия с темой, с теми силами, к которым мы прикасаемся, чтобы с вашей, с вашей душой что-то произошло. Может быть, какая-то вычистка, может быть, какое-то открытие пути, может быть, какое-то расширение или выравнивание полей. То есть каждый прямой эфир преследует, какой бы он ни был там, гипотетически, теоретически он при каждый раз, я лично, да, проводя этот эфир, преследую конкретную цель, конкретный результат. Вот. И а, поэтому вот, не делаю вот таких вот выписок, чтобы а, все там пошагово, что в каком источнике было сказано, вы все это при желании можете найти. Я сейчас скажу то, что мне кажется главным вот на сегодняшний момент, вот в сегодняшнем нашем эфире. Мне кажется, многие люди, и может быть, вы к ним принадлежите, хоть иногда думали, почему Земля-Земля, что такое Земля. И вот, вот по Солнцу, да, вот тоже Солнце-Солнце. По-украински Солнце – это, это сон, да, но ну, знаете, наверняка это очень сейчас уже... Этой, этой мысли уже несколько лет, она не свежая, не только что появившаяся, вот, она очень откликается, да, что солнце – это С-сон, а, и есть версия, что наше истинное светило, да, закрыто, не, не такой иллюзии, то ли это матричная, то ли что, то ли какая-то лампочка, дальше версии разнятся, вот, а, и Собственно говоря, все взаимодействия, и я предполагаю, что все письменные источники, которые нам известны, они ну, подредактированы. И какие названия у Солнца и у Земли существовали, что такое Солнце, что такое Земля. Вот если Солнце – это, это сон, то Земля… А, знаете, фантастов это обыгрывается, ну как вот у нас там земля вот так называется, или планета вот так называется, почему у нас планета называется почва, да? И а, всегда это казалось немножко утрированным. Тут мне попадается пост, который а, очень коротенький, я его зачитаю, где говорится именно об этом. Название земля образовалось, это а, ответы Mail.ru – очень простой ресурс, ничего сверхъестественного. Земля образовалась от общеславянского древнего корня «зем», который означал «низ, пол, земля». В английском языке «земля» — «earth». Извините, мой английский. Это название возникло от англо-санксонского слова 8 века «эрда», которое означает «землю» или «грунт». В древнеанглийском языке это слово преобразовалось в Тоже, извините за мой английский а затем в среднеанглийском языке «верф». Как имя планеты Эр, как правильно произносится, uh -huh. а впервые было использовано около 1400 года. Это единственное название планеты, которое не было взято из греко-ремской мифологии. И, внимание, дальше. Во многих культурах Земля обожествляется. Она ассоциируется с богиней, богиней-матерью. Называется «Мать-Земля», нередко изображена как «богиня-плодородия». У ацтеков называлась Тонан наша мать. У китайцев богиня Хоу похожа на греческую богиню земли Гею. В скандинавской мифологии богиня земли Эрт была матерью Тора и дочерью Аннара. В древнеегипетской мифологии, в отличие от многих других культур, земля отождествляется с мужчиной, бог Геп, а небо с женщиной, богиня Нут. Вот такая коротенькая статья но в ней есть главное вот э, первый абзац э, расшифровка того э, как сейчас мы называем нашу планету как это общепринято на всех документах картах э, э, в общем в каких-то мы к этому привыкли мы в этом живем и в общем да как само собой разумеющееся и есть тут же раз а вот раньше во многих культурах да и обожествляется и дальше те или иные имена богини божественные имена а, как-то я упоминала в своем прямом эфире что если а, вот эта концепция которая с моей точки зрения набирает обороты постоянно как разгоняющийся паровоз все больше материалов на тему того что мы живем в посткатастрофном мире а, которому не то 200 не то 300 лет и а, до мир или допотопный мир а, сильно очень отличался да, его собственно говоря большинство того, а, чем мы сейчас наслаждаемся, это руины или остатки от той цивилизации, про которую очень мало чего-то известно объективного. Вот. Но полностью не может все исчезнуть. Есть гигантские развалины. А, вот только мне сейчас попался материал. А, человек, в, в, живя в Магадане, уже много лет возит группы на гигантские развалины. Это эти, где у нас мегалиты, про которые все время любят говорить, куда ездят там специально, бог знает куда, но этих мегалитов как грязи, вот мы там на том же Урале были, там, да, тоже мегалиты, а, но, а там еще, еще более огромные они, да, они гигантские, совершенно очевидно, рукотворные и он говорит, я и ученых возил, и археологов возил. Все говорят, да, ну, конечно, рукотворно. То есть, ну, просто они это, ну, как, знаете, чуть-чуть вот оплывшие типа горы, которые состоят из абсолютно четких блоков с вот этой притиркой или даже а, соединения папа-мама, которые все это фотографируются. Там есть снимки в этой статье. Вот, а сколько у таких мест? У нас их полно. А, ну, и есть еще другие многие вещи. Полностью все исчезнуть не может. И в том числе в языке. И э, как-то я говорила о том, что если вот подумать, как могла называться наша планета, например, ну, скорее всего, для всех жителей Земли, то э, мое предположение, что все-таки, ну, знаете, там есть Мидгард-Земля, есть разные названия, как она э, могла бы называться или называлась как будто бы у наших предков. Так вот, я думаю, что все-таки э, пока, мне кажется, самая рабочая версия, что это гея. Потому что у нас есть геология, география, а, геометрия, да, что такое, да, это все, метрия, что измерение Земли, понятно, да, как бы с помощью, собственно говоря, а, что такое геология, исследование недр, что такое география, исследование территории, и все это касается Земли. Вот, совершенно напрямую, да, как бы абсолютно говорящие слова, название планеты – и дальше конкретная в область науки, которая, собственно, себя позиционирует, чем она занимается. Вот, поэтому, если Земля Гея, Солнце, я вот тоже посмотрела, какие у нас версии по Солнцу, как, как его называли до того, как оно стало Солнце, тоже очень много. То, что, ну, то, что, то, то, что вы наверняка слышали, Митро, и что, собственно говоря, все христианство и образ Иисуса Христа – это полностью повторение именно культа, ну, то есть это как космология, да, что, собственно говоря, Митра – это и есть солнце, и у него как это, воскрешение наступает 25 декабря, ровно тогда же, когда у нас и в христианстве Рождество происходит, да. И астрономическое Рождество, это именно 25 декабря, у нас был а, ролик на эту тему, который заблокировал YouTube, который мы сейчас будем либо переснимать, либо все-таки нам его разблокируют. А, вот, есть еще Гелиос, Гея и Гелиос, интересная тема, да, а, у нас еще был Аполлон, наверняка помните, ну и а, наверняка есть еще много других названий в разных народах, как называлось, называется Солнце. Я напоминаю, что «Луна» тоже совсем недавнее название, потому что, помните, даже такой был мультик, стих про месяц, который то худел, то полнил, ходил к портному, не мог. Не было Луны, был месяц. И тоже в плане такой, знаете, конспирологической, космологической версии, да, что «Луна» это как раз космический корабль, который не знаю, занял место природного истотного месяца или закрыл взаимодействие с Землей с месяцем. Так вот, если брать, еще раз, да, сейчас в русском и в английском языке название нашей планеты точно повторяет название ее поверхности, то есть ее почвы. Да, это одно и то же слово. У нас есть горы, Реки, моря и земля, да? всем понятно, вот встал на землю, никто не представляет э -э -э, гору или там что-то, камень там или еще что-то, все сразу понимаешь, что там земля это земля, да, образ у всех есть, я надеюсь, вот, и точно так же то, что мы там в английском языке, точное указание на почву. Обратите внимание, это очень похоже на то, что произошло, например, в русском языке в реформу а, 1918 года, лета, когда а, поменяли а, алфавит, да, у нас была буквица, а, буквицу у нас убрали ери, яти, а, сократили, обрезали, да, и убрали цифровые значения слов, убрали вот это образное азбуки веди, да, я бога вегу, веду, азбога веду и так далее, глаголь добро есть. Вот то, что то образное восприятие, когда каждая буква несла с собой такой мета-образ, который и, соответственно, и люди мыслили очень большими категориями, потому что каждая буква давала огромное понятие, слово состояло из этих понятий, давая ему новый смысл. И мы этим нормально полноценно оперировали. Когда это было убрано, была как бы попытка отрезать вот этот весь образный слой, оставить только звуки да, что буква есть обозначение звука, а, и, и все, то есть это а, степень обрезания огромная, ну, кто этим занимался, сейчас про это а, есть люди, которые этим занимаются гораздо профессиональнее, я просто напоминаю, да, и э, в то же время, да, если мы смотрим на нашу, э, вот, космогонию, то тоже вдруг о -о, обнаруживаем, что солнце у нас почему-то, э, э, это у нас в небе светит какой-то сон, излучатель сна какого-то, да, для чего? Для души, для духа, для разума, э, какой-то э, светящийся транслятор, э, усыпляющий, вот. И э, э, раньше обожествляли землю, это была богиня, да, даже как бы даже то, что у нас осталось в сказках мать сыра земля а, может быть ну не знаю в плане, что там мать было ключевое в, в, этом, в этой формулировке а, в, в этом потому что маму не называли матерью мама а, вот там ну такое еще, знаете, бытовое это может быть маманя, да а, а мать сыра земля, это же Фразеологизм это, это, это конструкция. Не отдельно там пошел на матери постою, да, или там, а вот когда там про Илью Муромца, мать-сырая земля это всегда вот э, так же, как и Гой еси Добрый Молодец, там, да, то есть, вот как бы есть конструкции, которые не разбираются на детали. Они остались в основном из сказок и сказов. вот, То есть э, была э, мать, была э, божественная сущность который человек учился взаимодействовать и любить, который быть благодарным ей за это, было там Ерила, Гелиус, Митра, была божественная сущность, которая была сверху, которая одаривала сиянием и светом, и человек в, в этой структуре тоже обладающий божественной искрой взаимодействовал с такими же божественными силами, которые он Изучал, которыми он общался, которыми он а, учился взаимодействовать. И вместо этого осталась э, почва, да, поверхность, а, и а, остался источник света, излучающий сон, и а, остался человек, которому сказали, что он произошел от обезьяны, и что, а, значит, ну, как, фактически, что он животное. А, или там еще есть версия, да, Которая, между прочим, очень активно внедряется, вот прям, я наблюдаю это последние, ну, точно, например, лет 20, внедрение концепции, что человек – это робот. Дорогие мои, понимаете, человек – это божественная сущность. И если человек согласится быть роботом, вы уверены, что, как бы, ну, что он может и роботом стать. А, потому что, а, ну... Я не буду уж совсем все рассказывать, что я думаю и понимаю на тему взаимодействия Земли, Солнца и человека, кто мы друг другу, да, но а, из всех наблюдений а, огромная разница есть, когда мы говорим Земля и Солнце, или когда мы, например, ну, хотя бы, не знаю, там говорим Герила, да, и там, там, а, там Мать-Земля хотя бы там, или вот моя версия, например, что ее зовут Гея. То есть есть живая божественная душа. С, ну, благодаря которой вот мы живем в этом физическом теле, на ее поверхности, благодаря ей мы живем без притяжения, человеческое тело без земного притяжения жить не, не способно. И отношение как вот это вот в самом слове заложено отношение как к чему-то бездушному. Там, помните, было низ, пол, вот где-то где сейчас, да, я сейчас... Пополуха, по полуха по низу я там хожу там да вот а земля не низ это ну это это и дальше вот эти а, вот вот это вот это априори вот я например родилась земля уже была землей солнце уже было солнцем а, и то что сейчас есть много материалов много людей которые накапывают какие-то альтернативные версии и то, что информополе очень сильно сейчас открыто ищущим, познающим людям в гораздо большей степени. Это труд и нашей матери земли сырой, да, и это труд человеков, которые огромным трудом прокладывали заново пути доступа к высшим планам, к на сфере. И вот первое, да, просто... Вот, вот почувствуйте, войдите в этот поток, как меняется. Даже вот uh, я когда проговариваю сейчас, туда сходила, сюда сходила два раза, как минимум, да? Вот uh, п -п -п не, некая плоская фигня, по которой я могу ходить, на которую могу опираться, а еще я могу перекапывать и, и добывать с нее какие-то полезные ресурсы, или божественная сущность, которые я знаю, которую я ценю, уважаю, как мать, почувствуйте разницу, а, самое главное, что в нас, что вот в мгновение меняется, вот мы так, вот попробуйте, вот так подумать про землю, да, и вот так, и почувствовать, что меняется в теле, в полях, меняется мгновенно, просто проверьте, ничего не, не берите на веру, проверяйте. Вот земля, как почва, по которой я хожу, а вот мать сыра земля, или гея, там Терра еще известна, да, из известных названий. Очень а, интересно, а, например, понять, пока, еще раз повторю, на гею она хорошо отзывается. Не уверены можете от души, к душу, душой к душе как бы обращаться, да, вот к... к к земле, к душе земли. Это моментально меняет наше состояние. Моментально. А если мы еще в этом, это осознанный выбор, и мы в это вкладываться, ну, начинаем вкладываться более-менее целенаправленно, вот в добрый час сказать за мной уже больше 20 лет осознанного опыта взаимодействия с землей, как с живой душой, как, как с ну вот с душой, с, с организмом, с сутью, да, с какой-то вот удивительной. И я много чего могу рассказать о каких-то путях, как это выглядело, сколько боли в какие-то моменты проходило от нее, как она пробуждалась она меняется все время, это ж, ж, хотя скорости э, жизни, да, скорость, ну, процессы жизни у нее другие, но она слышит, когда человек, человеческая душа обращается к ней, откликается, как каждая мать откликается на зов своего ребенка. И э, попробуйте точно так же, да, э, вот это если предположение, я не знаю, как это физически, я не знаю, знаете, вот э, это не моя задача, Понимаете, вот на самом деле раньше все было так живым, и была, есть мифы да, о том, что Земля и Солнце, то есть э, Гея и Ерила, ну, например, или Гея и Гелиус, э, и, и, и так далее, там, там, какое из имен сейчас для нас, для меня лично, или для вас лично более э, живое, я не готова уверенно утверждать, ищите свои варианты на что ваша душа откликается. А, это любящая пара супругов. И это очень интересно, потому что есть же и Венера, которая вся и вся такая женственная. Есть и Марс, который воинственный, мужчина такой, да, как бы э, сильный воин. А, почему, если Солнце единственный сияющий объект, ну, там Ерила сияющий источник жизни в нашей планетной системе Ерила, почему он выбрал в жены? Именно нашу планету. Почему она выбрала его, а не, например, Юпитер или Уран? Есть версия, что, Юран, Уран, извините, Юпитер это или уснувшее второе Солнце, да, либо будущее второе Солнце. Может быть, оба варианта верные. И когда-то было два Солнца, потом одно пошло отдохнуть. А вот мы живем в эпоху одного светила. Кто знает? а потом что-то произошло, я сейчас, ну, вспомним фильм «Матрица», там, да, и так далее, и действительно появилась некая искусственная реальность, в которой Солнце стало искусственным источником света. А в чем разница между живым, натуральным, настоящим источником света и искусственным? Я предполагаю, что основное – это сильное сокращение спектра излучений, изменение спектра излучений. Ну, понятно, да, лампочка и Солнце. Тут даже дело не в мощности, а в том, что а, живое существо, оно не. Мы же не всегда одни и те же. Мы можем там сегодня стой ноги встать, завтра не стой, а, сегодня, там, не знаю, там, радость не быть, завтра грустнее, там что-то, не знаю, там приболело, там выздоровел, там влюбился. И наши характеристики, наши излучения меняются не полностью, но. Меняются частотные характеристики у человека, также они меняются и у нашей планеты, также они меняются и у нашего светила. И а, те изменения, которые происходят, мы, мы можем просто не понимать, не чувствовать, только потому, что взаимодействие идет с вот этим вот, ну, неким, не знаю, там, искусственным матричным каким-то объектом, да, каким-то, не знаю, там, искусственным внедрением. Вот, а, и тогда получается, понимаете, вот еще раз повторю, я не готова сказать, а, и, и, и, много в жизни раз я видела людей, которые говорили, ребята, я точно, вот смотрите, это называется вот так, это вот так, делайте вот то, будет вам счастье. Я говорю, исследуйте, экспериментируйте. Мне больше всего отзывается, что нашу планету а, в, ближе, в недалекое время и она знает это имя, откликается на него, звали, например, на это имя откликается, да, Гея. Но я уверена, что на другие имена она откликается, что может быть очень много имен. И каждое имя – это определенный код, который активирует какое-то, может быть, свое взаимодействие. Ну, я не знаю, когда к вам обращаются там гражданин-начальник или когда, о, там, любимый-любимая, да, отклик же у нас тоже разный бывает. Поэтому, может быть, все имена – это просто разные формы кодировок, разные формы доступа к нашим источникам, источникам жизни. Наша планета дает нам нашу опору, а наше светило дает нам вот все, что… Мыслительные процессы, духовные стремления, познания – это то, что идет сверху, это то, что… Идет от нашего светила. И а, я напоминаю, есть такая версия, что а, вообще а, светило а, есть а, портал, который куда-то в бой еще более светоносный сияющий мир в, в другие измерения, да, которые для нас выглядят вот этим сияющим светом. И а, тогда, когда мы попадаем, а, вот здесь я сейчас Хочу перейти в тему, почему мы основным видом наших, не каких-то, наши процессы основные, они протекают на в очных сборах во время состояния равноденствия, потому что это астрономически, математически подтвержденные точки определенных таких соединений вот этой самой нашей живой, божественной, души нашей планеты и а, ее супругого божественного, да, если по мифам а, вот этого источника света, проводника света для нас, источника жизни для нас, а, а, нашего светила. И а если мы сознательно встраиваемся в эти процессы, более того, они не повторяются. Ну, так же, как вот муж с женой, сколько бы они вместе не жили, а, как бы ну, их Процесс близости же не, не может быть абсолютно одинаковым, не может сегодня так, завтра по-другому, там где-то лучше, где-то хуже, где-то дежурно всякое бывает, да, но а, каждый раз там есть живое взаимодействие, и а, мы, мы, мы человеки, да, как часть вот этой системы, а, если мы сознательно в этом а, участвуем, и мы не просто, знаете, какой-то ритуал придумали, там, через костры прыгаем, еще что-то, а когда мы понимаем, когда человек понимает, а еще когда много людей собрались, и они чувствуют, чувствуют э -э живые процессы, которые происходят между нашей планетой и нашим светилом, и могут тогда, встроившись в этот процесс, почувствовать себя и отстроить себя как как, не знаю, как, как музыкальный инструмент, да, вот такая а, отладка, а, сонастройка, а, пробуждение, прочищение, а, напитывание, там такое количество всего происходит, вот как объяснить, что происходит с младенцем, когда он а, грудь у матери сосет, это же не просто питание, не просто он еду, пищу получает, в этот момент мама выступает такой усилителем антенны с высшими силами, он получает кучу информации в это время. А, а, пробовали вот когда... А, почему все, я, сколько наблюдаю, все дети, да, когда а, мама отвлекается куда-то, они возмущаются, потому что им надо, чтобы мама общалась только с ним, чтобы контакт визуальное ощущение только ему в этот момент мама принадлежал. Почему? Потому что тогда он через нее, через ее ресурсы, он как бы подключается к ее ресурсам. И, э, да, энергопотенциалу, к ее способностям, и он может дальше пройти, что-то понять, что-то почувствовать, что-то получить. Вот, и а поэтому в том числе детям так важно э, грудное молоко, не только потому, что оно там э, физиологически такое полезное, правильное, еще это, это живые процессы, процессы взаимодействия э, душ, где наши тела, там, или наш там разум, это только это, это инструменты, это те способы, через, через что мы взаимодействуем, ради чего мы взаимодействуем. А начинается все это с отношения. Вот еще раз, попробуйте, и, и я буду очень благодарна, если вы напишите в комментариях, если вложиться вот в эту позицию, что да, мать сырая земля, или там гея, наша планета, живая, Божественная душа, развивающаяся, познающая себя, прекрасная и наше светило. То есть, когда мы обращаемся к, к истинному светилу, к тому, кто является парой, а, частью а, вот, союза да, нашей планеты, то, мне кажется, если, если предположить, да, что Солнце – это действительно какая-то искусственная штука, я уверена, что мы проходим, обходим это препятствие, мы выходим на изначальный, на живое ну сутевое и тут не важно может быть я все бред говорю про солнце и все нормально с ним да или действительно там что не важно когда мы образ образ передаем к чему мы обращаемся с чем мы взаимодействуем нельзя невозможно никакое препятствие нас не остановит и тогда мое предположение человек становится вот тем проводником вот той живой какой-то частицей, тем, что позволяет соединяться этим а, огромным силам, этим душам и чувствовать, чувствовать друг друга, как чувствует мужчина с женщиной, а, когда они а, занимаются любовью. А, и это, это, это отношение к, к, к, к, вот к нашей планете, к нашему светилу, как к живым душам меняет наши возможности, наше состояние. Это, и это не просто появится там здоровье, лучше настроение, там, не знаю, денег прибавляется, это, это 25-е а, результаты. Основное, а, вот это вот ощущение встраивания в живые потоки взаимодействия. Дальше через, а, через светило выход на, например, Вселенские энергии. А дальше там другие мироизмерения, там много проходов можно дальше делать, но вот сегодня задача была рассмотреть ближайшие, те, от кого мы а, напрямую просто жизненно зависим а, физически, а, наше здоровье, наше настроение, а, наши возможности, наши пути. А, и вот прям от всей души предлагаю вам побыть, вот такую небольшую медитацию просто сделать, закрыть глаза и почувствовать вот вот она живая, живая она, мать сыра земля, вот она планета наша родная, вот наше светила, а, в, в мужское воплощение, а, да, вот это любящая пара, а, и, и мы во взаимодействии этой, и, и, и, этих любящих душ, да, а, к, к, кто, кто мы? Вот я, например, а, когда это проговариваю сейчас и делаю, и очень интересно, я вижу, как у меня очень далеко выстраиваются а, мои потоки вверх. Автоматически, не, вот просто я об этом думаю, и встраиваюсь, и вот они разворачиваются. Более того, еще и пути открываются. Открываются пути. И эти пути, они уже касаются нашей повседневной жизни. Вот того самого здоровья, тех самых там денег, успехов а, каких-то наших, а, может быть, простых, бытовых или непростых. И не бытовых, но наших запросов, наших потребностей. Вот. И э, это, наверное, основное, что я хотела сегодня сказать. Любите себя, любите мать сырую землю, любите наше светило. И два сдастся вам той же монетой. Всего доброго. Пока-пока.